В современной войне роль бронетранспортеров не ограничивается перевозкой десанта на место сражения. Благодаря имеющемуся вооружению БТР обеспечивают огневую поддержку во время штурмовых или оборонительных маневров, а также играют важную роль в военной логистике, используются для эвакуации раненых, инженерных, разведывательных функций. Для дальнейшего получения уведомлений о выходах новых обзоров вооружений, подпишитесь пожалуйста на этот канал, не забудьте поставить лайк этому видео и нажать на звоночек. А в комментариях отметьте, обзор каких видов вооружений вы хотели бы увидеть или оставьте любой комментарий для продвижения этого видео. Типичный представитель натовских БТР – британский FV432 мк 3 Бульдог. И хотя он происходит от классических БТРов 60-х годов прошлого века и концептуально похож на более распространенный М113, существенные отличия есть. Модель FV-432 – модернизированная боевая машина семейства FV-430 британских вооруженных сил. С 2006 по 2011 год было обновлено более тысячи таких машин. Последняя модернизация от BI System получила обозначение МК-3 «Бульдог». Она основывалась на опыте ведения войны в Ираке. Обновление имело целью улучшения ходовых качеств машины путем замены двигателя, усиления защиты от противотанковых средств поражения, взрывных устройств. Это, по сути, обычная гусеничная машина с противоминной защитой. В отличие от алюминиевого корпуса у американского М113, британский ФВ-432 имеет сварной корпус из бронированной стали. Данный материал распространен, и большинство бронированной техники имеет именно стальную конструкцию. На это есть несколько объективных причин. Большая устойчивость к попаданиям различными средствами поражения, практичность, а технология сварки значительно проще, чем для алюминия, особенно важно в условиях полевого ремонта. Более того, при пробитии алюминиевого корпуса материал выделяет в воздух крайне токсичные для человеческого организма соединения. Таким образом, обнаженный корпус «Бульдога» способен выдерживать попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую проекцию, а также обеспечивает круговую защиту от осколков артиллерийских снарядов. Вместо этого с использованием динамической защиты израильского производства, лобовая броня и борта корпуса способны выдерживать попадание выстрела «РПГ-7». Основные параметры FV 430 Бельдок не изменились: спереди справа водительское место, слева от него моторно-трансмиссионное отделение, за ним место командира, далее десантное отделение. Обновленная версия транспортера избавилась от устаревшего двигателя Rolls-Royce K60 мощностью 240 лошадиных сил и полуавтоматической коробки. Зато получила более мощный 6-цилиндровый турбодизель с системой прямого впрыска горючего на 250 лошадиных сил, автоматическую трансмиссию с электронным управлением, унифицирована с американским М113A3, новую охлаждающую и тормозную систему. Рулевой механизм «Бульдога» был унифицирован с боевой машиной пехоты fv 510 Варио. Установлена новая система кондиционирования воздуха. Эти новшества позволили сэкономить массу машины на 500 кг. Этот вес взял на себя дополнительный комплект защиты. При модернизации была повышена проходимость, надежность и скоростные характеристики машины до 74 км в час, что на 22 км в час больше, чем в стандартной версии FV432. Расстояние, которое боевая машина может преодолеть без дозаправки, составляет более 600 км. Вооружен бульдог пулеметом калибра 7.62 мм L7. Он расположен вблизи командирской башни и дополнительно защищен пуленепробиваемыми окошками. Другие особенности включают в себя кондиционер и вооруженную станцию, оснащенную 762 мм пулеметом М2, которым можно управлять изнутри машины. Экипаж составляет два человека: механик-водитель и командир. Десантное отделение вмещает 8 снаряженных бойцов. Место командира было усилено дополнительной защитой и оборудовано современными средствами связи. Относительно амфибийных свойств, в стандартной комплектации rv 432 не может преодолевать водные барьеры, однако такая возможность появляется по установке дополнительных систем. В таком случае двигателями являются гусеницы машины. В этом случае бронемашина способна плавать со скоростью 6 км в час. Есть ли возможность устанавливать данный комплект на модернизированную версию? Вопрос.